Что за через средь бела дня? Ты сначала докажи, потом вопи. Курица нашлась. Нифига себе ты курицу нашла! Тебе зачем мой старый развалюк, понадобился? Ты накорми, потом вопросы задавай. Сейчас! Разбежалась! Да я тебе сейчас... Знать, я сказала. А потом я сажусь на твою развалюху, и куда мне надо. Понятно? Понятно. Ложку дай. Что них поставь? Зачем тебе велосипед? И вообще откуда ты? Не твое дело. Ладно, пошла я, точнее поехала. Ты все еще здесь. Откуда у тебя это? Это моего сына. Уехал он. Вырос и уехал. К лучшей жизни. Мой тоже уехал. Только я не уверена, что ему там лучше. Что тоже в Америку? Нет. Че ты плачешь? Ну, ну сколько ему было лет? Четыре. Маленький еще. Знаешь, помню, когда моему было четыре. Помню, как пяточки ему целовала. Глупая была, ругала его за всяких мелочей. А где он теперь? На том свете. Можно? Бери. Погода сегодня хорошая. Я в тюрьму угодила. Муж со мной развелся, ребенка нашего своей матери отдал старые бабки. Она за ним не уследила, и он хлебом подавился. Все. подробности мне не сообщили, меня даже на похорон не отпустили. За что ты сидела? У мужа левый бизнес был. Я не знала ничего. Но когда шерстить начали, он меня и подставил. Первое время мне казалось, что вот вот-вот откроется дверь, зайдет человек в форме и скажет, что все это ошибка и меня выпустит. Хороший у тебя муж, а мой помер давно уже. Да, это не важно. А велосипед тебе зачем? А знаешь, на зоне у всех мечта есть, чтобы не свихнуться. Вот и у меня мечта была: выйду я с зоны, сяду на велик и поеду, пока ноги не устанут. И приеду я в новую жизнь, где никто меня не знает, и я никого не знаю. Что ты будешь делать в этой новой жизни? Мужа найду. Обязательно армянина. И ребенка ему рожу. Двух! Почему армянин? Да был там один. Помогал мне все время. Знаешь что? А подарю-ка я тебе свою старую разварюху. Тебе велосипед больше нужен. Как тебя зовут-то, спасительница моя? Вера, меня Надя. Вера, ты меня прости не удержалась. Вот. Ты засранка. Послушай, тебе обязательно прям сейчас уезжать? Может останешься хоть ненадолго? Ну, ну хочешь? Хочешь вечером пирогов напечем? Хочешь? Телевизор купим, будем вечером передачи смотреть. Ты что, меня совсем не боишься? Не, чего бояться-то? Воровать у меня нечего, жизнь моя копейку стоит. Ну, извини, я. Сама не знаю, что хочу.